В библиотеке вернулась книжка «Чужие дочери». Видите, уже даже библиотечный реестр ее занесли. Замечательно. Как. Открываем. Все хорошо. Видите, приклеили листик. Дальше открываем. Боже. Как удивительно. Оказывается, чужие дочери, которые на обложке. А внутри это ее же мешко, певица счастья. Имена любви. Вот как бывает. Удивительно рядом оказывается. Удивительно рядом. Библиотека не заметила, что эта книга на самом деле Юлия Лешко под обложкой. Или Зарина и чужие дочери. Книгу успели нет? Книгу ни разу не успели выдать. В пустой. Да, в был кто-нибудь, кто ее хотел взять и увидел? Но это не соответствие. А Интересно, кто из авторов должен быть более счастлив, Азарина Озарина или Лешко? А самое удивительное другое, что издательство ведь этого тоже не заметило. И да, печаль, который сделал эту книжку. Скорее всего, не очень спеши